Шаг первый. Разобраться, где нужна экономия и качество. Выбрать то самое место для старта систематизации процесса. То есть не систематизировать все и везде, а понять, где это сейчас нужно. Ну, простые примеры, где нужно экономить. Мы выпускаем IT-продукт на рынок, и наш заказчик – это крупный завод, у которого есть свой еще блок тестирования. И поэтому мы себе можем позволить выпускать гораздо более частые релизы, но с меньшим контролем качества. И здесь не нужно описывать все наши критерии тестирования, потому что мы знаем, что после нас стоит еще дополнительная стадия. Но есть другая проблема. Решение о финансировании этого проекта принимает Человек с бизнес-видением, далекий от технологии, с бизнес-видением, и первый вопрос, который он задает, он спрашивает, как я смогу это продать. И поэтому на стадии реализации новой функции в нашем IT-продукте самое главное, самое важное для нас – это протестировать, гипотезу рынком, убедиться, что то, что мы делаем, можно будет действительно покупать. Нам, как техническим специалистам, вообще не хочется в это лезть, но мы все пострадаем мы конкретно и быстро, если это не будем учитывать. И поэтому в нашей вот такой нетиповой ситуации очень важно описать конвейер тестирование маркетинговых гипотез, хотя, казалось бы, мы технические специалисты, причем здесь это, это вообще задача визионера, заказчика нам это подавать на вход. Но выясняется, что именно в нашем типовом нетиповом случае очень важно тестировать маркетинговые гипотезы, а только потом брать разработку. А контроль качества кода на выходе можно будет еще переделывать, потому что есть внешняя служба, которая этим занимается. Значит, нетиповой пример, я просто хочу на нем, на нем показать, что бывает нестандартный ответ на вопрос, где на самом деле нужна экономия и где нужно качество. Дальше. Продать команде идею управления типовыми процессами, показать, что мы валимся в пропасть и действительно есть факты конкретные, что мы как специалисты не будем реализованы, не, бу не сможем гарантировать безопасность финансово себя, своей семьи, не сможем реализоваться как э, интересные э, технические специалисты, эксперты, как управленцы. И показать возможность, показать новую возможность, что мы сможем достигать вот этого вместе, если выстроим управление процессами и добьемся э, ритмичного Обновление всех статусов с пониманием э, следующих шагов по каждой задаче. Сможем э, домой спать, уходить вовремя и получать удовлетворение от созидания постоянно. Третье. Нужно описать этапы и шаги своего конвейера, основного бизнес-процесса. Мы рекомендуем именно с этого начинать. То есть вот это, обычно это то самое место, где как раз интересно экономию обеспечивать и как раз интересно гарантировать качество. То есть посмотреть, какому клиенту, что ключевое наша команда дает и описать промежуточные стадии, промежуточные этапы, как наша команда, взаимодействует друг с другом, эту ключевую ценность создает. Основной бизнес-процесс мы называем его «конвейер». Ну и внедрить ритм работы команды с этими типовыми процессами, в первую очередь с этим основным конвейером, для того, чтобы он не протухал каждую неделю.